Удаливаясь по магазинам, ужиная в ресторане или попивая кофе в уютном кафе, мы редко задумываемся, что обеспечивает нам комфорт. Только представьте, что было бы без необходимого торгового оборудования. Повара не смогли бы приготовить еду, офисы остались бы без мебели, а товар в магазине просто лежал бы на полу. Приятное ощущение есть, когда приходишь, вот сейчас мы находимся в том ресторане, в котором мы помогали открывать, и приходишь сюда, и приятно смотреть, что люди кушают ту еду, которая готовится в нашем оборудовании. Торговое, складское, производственные, кухонные, холодильные, прачечное, гардеробное все это оборудование производит и поставляет компания Pride Group. В их каталоге более тысяч наименований. Мы достаточно молодая компания. Скоро будет два года. Это же опять же плюс большой, потому что коллектив молодой, все хотят и зарабатывать. И интересно очень, потому что марин очень большая. Молодой и небольшой коллектив с энтузиазмом берется за каждый проект, поэтому индивидуальный подход заказчику обеспечен. Мы работаем полностью под ключ, от заказа до монтажа. То есть первый заказ прошел, произвели, привезли клиенту на объект, собрали собственные монтажными бригадами. У нас есть уже своя логистика. Доставка до клиента, до дверей привозит. Не надо никуда обращаться, в транспортную компанию. По желанию клиентов в компании разрабатывают дизайн-проект. 3D-модель помещения с расставленным оборудованием. Чертежи воплощают в жизнь в этом цехе. Находится он в пригороде Екатеринбурга. В цехе производим корпусное оборудование, также торговое оборудование, включающее в себя кухни, корпусную мебель, стенки, детские, прихожие, шкафы, купе, любое пожелание заказчика. Для более сложных вещей у нас представлен чепушный, Станок с числовым управлением, на нем выполняем медленные фасады для кухонь. Широкая линейка материалов нам позволяет выполнить любые пожелания заказчика. В основном используем плитный ламинированный ДСП, также пленочные фасады МДФные и для особых клиентов также используем древесную плиту и уральный массив включающие себя от сосны до дуба. Стеллажи и витрины, изготовленные у нас в Екатеринбурге, можно встретить повсюду – в Москве и в Питере, в Челябинске, Тюмени, в Златоусте, Смоленске, в Казахстане. Естественно, оборудование оценили и екатеринбургские бизнесмены. 1 октября обратились к различным компаниям заблаговременно за два месяца на выбор плавал на компанию Pride Group и основная часть оборудования была заказана именно там. Конечно, это соотношение цена-качество. Оборудование было заказано разное. Нейтральное, параконвектоматы, печи, миксеры. Оборудование работает отлично и по первому звонку выполняются все наши образования. Разумеется, все конструкции, которые размещаются в магазинах, должны быть безопасными. Специалисты Pride Group монтаж торговой мебели производят только в соответствии с ГОСТом. Гарантия продукции от 1 до пяти лет в зависимости от вида оборудования. Для клиентов очень мало что когда оборудование поставляем, хоть оно из завода новое, оно есть свойство у него ломаться. Соответственно, клиент звонит, надо поправить, приезжаем, исправляем, ну и работаем дальше.